Спасибо всем, кто пришел сегодня. Меня зовут Александр Коваленко, и я хочу рассказать вам немного о трансгуманизме. Вообще, человечество издревле было связано определенными преградами, как различного рода. Будь то преграды географические, экологические или физиологические преграды, те, которые ставят нам наше собственное тело. Географические и экологические преграды нам более-менее успешно удалось преодолеть, и мы более-менее равномерно расселились по поверхности планеты. Однако те преграды, которые ставят нам, наше собственное тело, преодолеть не так-то и легко. Например, я могу пойти в тренажерный зал, начать качаться. И скажем, за два года я стану очень сильным. Но я все равно упрусь порог, который мне ставит мое собственное тело. А именно в порог прочности моих костей. Я никогда не смогу поднять вес, который превышает этот самый порог. Я могу сколько угодно делать зрительную гимнастику, но у меня никогда не будет такого острого зрения, как, скажем, у соколов. Мое, мой слух не так идеален. Мое обоняние хуже, чем обоняние у собак, например. И если... Я буду сидеть в университете три пары, например, то я, естественно, устану, у меня будет клонить сон, наступает умственная утомляемость. Конечно, могу работать над этим, но все равно, естественно, ограничения существуют. Кроме того, есть два фундаментальных ограничения, которые нам преодолеть, к сожалению, не удается до сих пор. Я сейчас вам говорю о старении и, к сожалению, о смерти. Археологические изыскания говорят нам о том, что люди с давних времен э, были смертью взволнованы, шокированы, и потому они для уменьшения шока от осознания того, что рано или поздно их земное существование закончится, придумали различные похоронные обряды. Э, и в конце концов верили в то, что существует какая-то загробная жизнь. Например, вот на этом слайде вы видите погребение, достаточно древное. древнее, это Кроманевское погребение, а это Каменный век, я извиняюсь. Несмотря на все это, несмотря на концепцию жизни загробной, человек все равно мечтал, мечтает и будет мечтать о том, чтобы продлить свое мирское существование в этом мире. И потому с древности уже люди мечтали о бессмертии. Мифов о бессмертии нам известно множество Из таких вот самых ярких и древних Я могу привести пример, например, шумерский миф о Гильганеше Полумифическом царе Вавилона, который искал Бессмертие Источником которого было некое растение, он сумел его найти, однако злой змей все-таки выкрал ночью это растение, пока он спал, и Гильгамеш так и не обрел бессмертие, к сожалению. Другим же известным мифом о бессмертии является миф, который, о котором рассказывал еще Геродот, это миф о фонтане молодости. Миф этот был очень популярен в Испании. Периода великих географических открытий почти любой испанец, который отправлялся в экспедицию в Америку, он знал этот миф и хотел помимо золота найти еще источник вечной молодости. На картине Лукаса Кронарха-старшего вы видите, как старики, пожилые люди заходят в фонтан и выходят оттуда молодыми, красивыми и здоровыми. Помимо бессмертия же люди также мечтали о том, чтобы выйти за пределы человеческих возможностей при помощи каких-то, например, инженерных приспособлений. Таков мифа Дедали. К сожалению, ничем хорошим для героев мифа это не заканчивается. Буйной гордыней кар поднимается выше, и крылья его, к сожалению, приходит в негодность. Это как бы говорит нам о том, что боги не желают представление греков. Боги не желают того, чтобы человек так сказать свои естественной границы превосходил приступал рано или поздно греческие философы приходят к новому мировоззрению мировоззрению основанному на логике и Сократ и его школа они расширяют применение критического мышления с вопросов метафизики устройства мира на изучение этики и вопросов о человечестве и тогда формируется гуманизм культурный первая ступень формирования гуманизма вообще в средние века прогресс был заторможен, но люди все равно не переставали мечтать о том же самом бессмертии и пытаться его найти. Например, те же самые алхимики пытались найти философский камень, некую мифическую субстанцию, которая поможет им обрести молодость и богатство, например. Далее следует эпоха Просвещения, иначе говоря, Ренессанс. Начинается эта эпоха с монументальной работы Фрэнсиса Бекона под названием «Новый органон». Чем так важен «Новый органон»? Во-первых, «Новый органон» закладывает методологию науки. Во-вторых, там Бэкон высказывает идею о расширении границ власти человека, вплоть до подчинения ему всего возможного. Это, наверное, одна из первых таких смелых идей, высказанная после древних греков. Собственно, Идеи эпохи просвещения формируют основы для рационального гуманизма, в его основе лежат особое значение науки критического мышления, а не религиозные авторитеты, скажем. Постепенно, по мере развития, в 18-19 веке развитие этих представлений немного тормозится, однако к 20 веку эти представления формируются в достаточно устроенную картину. И вот уже в 20 веке выходят два эссе, так сказать, монументальных, которые определяют развитие гуманизма и трансгуманизма. Первый из них — это эссе Джона Халдейна под названием «Дедал. Наука и будущее», в котором он говорит о том, что научно-технологический прогресс изменит общество и улучшит положение человека, и Джона Бернала под названием «Мир плоти дьявол», которая повествует о колонизации космоса, совершенствовании интеллекта человека, методами психологии и социологии. Возвращаясь же к трансгуманизму. Первое формализованное определение трансгуманизма приводит Джулиан Хаксли в своей лекции под названием «Знание смертности судьба», позже опубликованном в сборнике «Новые бутылки для нового вина». Собственно... Вы видите это определение на слайде, то, что Хаксли считал, что трансгуманизм – это когда человек остается человеком, но возвышается над собой, реализуя при этом новые возможности человеческой природы ради ее самой. Трансгуманизм не стоял на месте после Хаксли, после 50-х годов развивался и дальше. И на современное состояние трансгуманизма очень сильно повлияли работы таких ученых, как Эрик Брэкслер, который написал книгу «Машины созидания» о нанотехнологиях и проблемах их применения, и Ханса Моравика, который написал «Детей разума». А эта уже книга повествует нам о проблемах искусственного интеллекта, робототехники и о том, как будет развиваться общество, когда и то, и то будет уже внедрено, так сказать. Собственно, что же такое трансгуманизм? Вопрос становится проще гораздо. И говоря простым языком, трансгуманизм – это концепция, которая говорит нам о том, что человек пока является венцом эволюции. Но... В текущем своем состоянии, таков, как он сейчас, он не совершенен все равно. Поэтому его природа еще может быть улучшена какими-либо какими методами. Научными, техническими и так далее. Любыми. И вот, собственно, в целях и задачах трансгуманизма, трансгуманизма значится поддержка научно-технического прогресса, изучение достижений прогресса, отмена старения и смерти человека и расширение свободы и возможностей каждого человека. Трансгуманисты выделяют ряд технологий, которые, вы видите их на схеме, на кругах Эйлера. они показывают, как технологии соотносятся друг к другу. В общем, эти технологии, они считают перспективными для достижения своих целей, о которых я говорил ранее. Подробнее о технологиях, о том, какие они бывают и как их планируется применять, вы можете услышать в лекции, которая была прочитана в Харьковском филиале нашего лектория. Ссылка будет на позже, на этом мы застрять внимание все не будем. Изначально трансгуманизм представлял представляет собой философское течение. Делится он на несколько, так скажем, ветвей. Одной из ветвей является постгуманизм. Постгуманисты считают, что человечество – это промежуточная ступень эволюции в постчеловека. А постчеловек, он выходит, так сказать, за рамки человеческих характеристик благодаря технологии. Имморталисты считают, что... Основная цель трансгуманизма — это достижение бессмертия, и они рассматривают морально-этические стороны этого вопроса. Сингуляристы считают, что рано или поздно наступит технологическая сингулярность. Это такой момент, когда ну, прогресс станет настолько быстрым и сложным, что станет невозможно его предсказать. То есть как будет развиваться общество. Сторонники теории гидонистического императива считают, что трансгуманистические технологии будут применяться в основном для максимального удовлетворения потребностей человека, и деятельность человека в этом случае сведется к избавлению от страданий и получению максимального наслаждения, и все плоды технологии будут идти, соответственно, на удовлетворение этих потребностей. Экстрапианство является старой философией, которая входит в трансгуманизм. Она, так сказать, была ну, развивалась параллельно что ли целый подвет. Рассматривает она общие вопросы трансгуманизма в оптимистичном свете, в, ну, в свете прогнозов качества, улучшения человека в отдельности и человечества в целом. Как-то так. Трансгуманизм не является политической идеологией сам по себе. Однако для того, чтобы воплощать идеи трансгуманистов и их проекты, необходимы какие-то договоренности в обществе. И поэтому простекает определенное количество ветвей политических. К ним относится либертарианский трансгуманизм, который провозглашает как основу самособственность, корыстное использование продуктов научно-технологического прогресса. Либертарианцы считают, что государство не должно вмешиваться в процесс распространения технологий, то есть оно должно регулироваться, естественно, при помощи рынка. Не должно быть искусственных ограничений, спущенных сверху государством. А в свою очередь, считают, что при таком развитии, при таком, такой степени развития общества государство не нужно в принципе, то есть ну, совсем справится рынок сам. А человек, достигнув высот развития, ну, в принципе, государство не нуждается в управлении извне. Демократический же трансгуманизм основан на э, существующих демократиях, считая, что модификации человека должны использоваться этично, и государство оставляет за собой право э, регуляции рынка технологий. И социалисты считают, в принципе, что с использованием технологий трансгуманистических можно прийти к истинно социалистическому обществу. Чем же э, интересен еще трансгуманизм? Тем, что он довольно сложен и его обычно любят критиковать, поэтому это движение самостоятельно критикует собственное учение для предсказания возможных рисков и прочих проблем. Критика делится на несколько формализованных контраргументов. Например, это аргумент Гатаки, название взятое из фильма. Этот аргумент гласит о том, что при бесконтрольном распространении технологий, когда государство не контролирует извне, рынок человечество может сильно стратифицироваться на сверхлюдей, людей у которых есть все допустим элита которая доступна все улучшения и недолюдей, людей у которых ничего нет это средние и ниже классы аргумент Питера Пэна является критикой генетической императива он гласит нам о том что если не будет Мешающих факторов и будет известен способ получения перманентного наслаждения, то, соответственно, у человечества не будет и стимулов развиваться дальше. То есть как только будет достигнут определенной ступень в развитии, оно становится навсегда. Аргумент Франкенштейна – это аргумент, который спрашивает нас о том, где находится грань между человеком и машиной, после какого количества бионики, и имплантов, установленных в нас, мы еще можем оставаться людьми, так сказать, осознавать себя как люди. Аргумент достаточности ⁇ это аргумент о том, правильно ли вмешиваться в фундаментальные аспекты человека, так сказать, правильно ли отменять старение, правильно ли не умирать, ну, морально-этические стороны этих вопросов. Аргумент терминатора не является прямо разгуманистическим аргументом, он больше относится к... Критики нанотехнологии искусственного интеллекта, то есть возможно ли, что если искусственный интеллект будет развит, он сбунтуется против создателей, и не опасны ли нанотехнологии в применении. И последний аргумент, это аргумент игры в Бога, в основном различными религиозными движениями. Он говорит о том, что обретя способности близкие к Божественным, человек в своем сознании заменит Бога, так сказать, самим собой, то есть забудет о Божественном вообще. Okay. Что же могу сказать я в заключение всего того, что я только что вам рассказал? Ну, вообще, я должен сказать, что я симпатизирую трансгуманизму в целом, но, так сказать, сторонником ярым не являюсь. Я вижу в трансгуманизме множество проблем, одной из которых является то, что, например, трансгуманизм очень сильно раздроблен на различные ветви, и все эти ветви они несут раз, самую разную идеологию, и видно, что их последователи, ну, в чем-то не сходятся, и они очень яро между собой спорят. То есть без какого-то жесткого контроля извне я не думаю, что Трансгуманисты могут добиться каких-то общих целей, например, вот. добиться чего-то серьезного без объединения, собственно, нельзя, как я считаю. Кроме того, мне очень близок аргумент, который говорит нам о том, что все-таки произойдет расслоение общества. Действительно, я считаю так. То есть, если рынок улучшений, улучшений так сказать, человека будет отдан на откуп рынка, если он будет отпущен государством, то я считаю, что да, есть определенный риск того, что общество стратифицируется сильнее, чем оно стратифицировано сейчас. Ну, в принципе, на этом мне все. Спасибо вам. Вопросы? Да? Делают какие-нибудь эксперименты насчет того же самого чутья, то есть как собаки или там э, базы зрения как бы сокрутно но ну, смотри э, э, вопрос этот такой как бы тебя видеть э, у человека Обоняние не станет острее, потому что, ну, скажем, у человека банально меньше рецепторов, которые воспринимают запах, чем у собак. То есть, ну, возможно, можно пересадить часть рецепторов, но насколько я знаю, этим никто не занимается. Что же касается зрения, то человеческое зрение это достаточно, так сказать, интересная вещь, потому что Вообще зрение само по себе оно зависит от многих факторов, то есть от формы глазного яблока, от прозрачности хрустали, короговицы, всего остального. То есть опять же это очень комплексно, то есть я думаю, что естественными путями улучшить зрение и обоняние человека вообще работу органов чувств невозможно, то есть ну, может быть когда-нибудь когда методами генной инженерии все-таки удастся вывести породы людей, но насколько это этично, это опять же вопрос. <связывая> да? Не единственная позиция по поводу аргумента достаточного, который говорит в лекции. То есть, как ты считаешь, нужно ли отменять смерть? Я считаю, что да, нужно отменять смерть. <связывая> э, Предохищая следующий вопрос. Не возникли для какого-нибудь перенаселения? Я думаю, что Ну, можно просто вводить контроль рождаемости, как в некоторых странах, которые уже перенаселены. В принципе, это ну, техника отработанная И потом я думаю, что если человек станет бессмертным, я не думаю, что он будет прям так бесконтрольно плодиться, я думаю, что ну, люди найдут самореализацию не только в, так сказать, реплицировании себе подобных. То есть если человечество станет бессмертным, то, так сказать, воспроизводство рода, оно как бы уходит на задний план, то есть оно не остается одним из основных функций человека. Воспроизводство рода ⁇ это не только функция это потребность. Человека, ну да, то есть она, но она уйдет, человеку, скорее думаю, всего, на задний что, план. Будет ли более этично контролировать рождаемость, чем переживать, ну, будет ли это менее мучительно контролировать рождаемость, нежели запереживать смерть или ну, я опять же думаю, что здесь должен быть выбор, то есть если у человечества, так сказать, то есть... Смотри, то есть, я думаю, должен быть выбор. Если ты бессмертный, например, ты соглашаешься на контроль рождаемости. Если ты смерти, ну, как бы, делай, что хочешь. То есть, надо предоставлять человеку выбор. Опять же, трансгуманизм нам об этом и говорит, что нужно расширять свободы и возможности человека. То есть, хочешь быть бессмертным, будь бессмертным, но детей не делай все таки ну, опять же, это вопрос сложный, да? В таком случае, стратификация, опять же, бессмертный человек за всю свою жизнь может сколотить огромный миллион просто. Ребята, которые плодятся и умирают постоянно у его ног, грубо говоря. Вот. Ну, как это было в фильме «Время», где по факту, ну, да, да, элиты, они были бессмертны. Вот. И у них ну, было время приумножать свои богатства в том числе. То есть, как бы, это же расслоение, ну, в смысле, это вот, вообще вот на таком уровне. Ну да, я думаю, что общество, они все-таки найдут рано или поздно путь. Если они развиются до такой степени, то выход будет найден. Да, слушаю вас. Александр, а вы да? чем бы заполнили свое а? бессмертие? Чем бы вы заполнили свое бессмертие? бессмертие? Ну, первые Ну, несколько... первые годы я бы путешествовал по миру. Ну, а потом бы я работал над чем-нибудь. Как же 15 на 4? Ну... И это тоже, я же сказал, что буду работать. Я же не сказал над чем. Я буду работать в различных сферах. Может быть, я вообще когда-нибудь устану от бессмертия и выберу, так сказать, смерть. Кто знает? Да, слушаю вас. — Да, это одна из целей. — У меня два по Первый вопрос. — только физических страданий? — Нет, не только. — Тоже. — Второй вопрос — Скажите, пожалуйста, а если человек не будет страдать, а сможет ли тогда он сострадать? Это тоже очень хороший вопрос. Но я думаю, что если у человека не будет повода для страданий, то сострадание как таковое не нужно, в принципе. То есть, ну, а зачем оно, если никто не страдает? Тогда человек человеку никто? Но получается, что и никто, и это тоже один из таких философских вопросов которые входят в один из аргументов. То есть, что... Ну, скорее, в аргумент Франкенштейна это можно отнести, опять же, то, что человек, развившись до определенного этапа, он ну, морально отличается... Пост-человек, он морально отличается от обычного человека, все таки будет отличаться. В таком случае тогда человек, который будет видеть страдание животное, будет сострадать. Ну, есть еще, есть еще такие ребята, как аболиционисты, вот есть, например, сторонники гидронистического императива, они считают, что, ну, как бы плевать на все остальное, человечество должно, не должно страдать вообще. Есть аболиционисты, а вот аболиционисты, они выступают за то, чтобы вообще ни одно живое существо не страдало, то есть ни собачки, ни котики, никто вообще, ни комарики чтобы всем было хорошо как вариант то есть да легализация автонасии и наркотиков в идеи на легализация автоназии да насчет наркотиков не знаю не интересовался и ты можешь отдавать вот свои кобики, кобики 15 на 4 и свои за хорошие вопросы. И Или просто может... говорить кому. Хорошо. Ну и выбери уже Падочку ну, вопросов ещё и... Да, Жди, я тогда выберу. И это мы тоже, наверное, не выберем. Сейчас я беру. Потом все, потом все. Потом еще вопросы? Еще вопросы? Да, слушаю вас. <как> да. Вы. Существуют какие-то гипотезы о том, как преодолеть старение? Существует гипотеза о том, как преодолеть старение. Действительно, это так. В Норвегии, скажем... Вообще, известны организмы, которые могут прожить от 100 лет и более. Пиковая продолжительность жизни сейчас зарегистрирована у моллюсков. Вообще, как бы, я забыл, к сожалению, название вида, но был он найден возле Норвегии, и по годовым кольцам возраст посчитали, ему примерно 500 лет. Как бы. И умер он от того, не от старости, а от того, что его просто на берег выбросил, он задохнулся несчастно там. Вот, То есть, опять же, например, черепахи, галпогоцкие черепахи, они умирают от старости, но от старости они умирают очень условно, потому что панцирь становится тяжелым, становится тяжело ходить просто-напросто, и черепахи умирают от голода, к сожалению. Это трагично. Вот. То есть, путем изучения генома этих животных, человек, думаю, может стать ближе, в принципе, к Пониманию проблемы старения, какого вообще его механизма. Ну гипотезы существуют, конечно. Основная гипотеза это теломерная, о том, что при делении клеток на концах хромосом есть теломеры. Каждое деление клеток теломера укорачивает, и когда теломер становится совсем короткой, это дает клетке сигнал о том, что делиться больше не надо, и наступает тогда, ну естественно, смерть человека от старости, собственно. Вот. Ну исследования в этой в этой области ведутся. То есть с этим думаю все хорошо. Всё, спасибо всем.